Всем привет, ребят, с вами Алекс. Я решил снова собрать пока на перепродажу. Главное в сборке пока это стереотипы. Если обычный пользователь увидит пока с i3, к примеру, в 6100, и с i5 2130, то естественно в приоритете будет ставить i5, потому что i3 фу, хотя i3 мощнее такого i5. AMD я вообще не советую ставить для перепродажи поскольку продать такой пока практически невозможно. Когда люди видят слово AMD, они автоматически переходят на другое объявление, хотя претензии к этой компании они имеют. С видеокартами все прочее, тоже главное не AMD, и чем больше гигабайт, тем круче. Вообще можно поставить GTX 745, в которой 4 гигабайта, и она стоит в полтора раза меньше, чем 750. Я предпочитаю 700 серию, и все их любят. Они дешевые, достаточно производительные, и все. То есть главное, что их любят. Также люди встречают ПК по внешности, а провожают по внутрянке. Нам нужен красивый, но максимально дешмаский корпус. Таким образом мы подобрали ПК по стереотипам, который будет продан за пару недель и дороже, чем его реальная стоимость. Соответственно, нам нужен i5 GTX 700 из серии от 2 гигов и красивый корпус. Для начала по традиции я купил корпус. Я нашел вот такого красавца за 200 рублей с прозрачным стеклом. Это корпус компании Invin. Он погнут? У него нарушена геометрия, и в общем он имеет множество затертостей. Взяла его только из-за стекла. Нашел я вот такую сборку на i5-2300 в материнской плате Acer на самом бросненьком чипсете A61. С одной планкой оперативной памяти на 4 гигабайта, кулером и ещё к блоку питания от ноу-нейм компании на 450 Вт. Цена такой сборки после торга была 4300 рублей. Продавец сказал, что он только поменял термопасту, но лучше бы я этого не проверял. Я, естественно, намазал новую термопасту. По моему опыту я понял, что 4 гигабайта будет мало и прикупил еще 2 гигабайта одной планкой всего за 200 рублей. Самым интересным оказалось то, что эта планка была той же фирмы с такой же частотой. В итоге мы имеем 6 гигов ОЗУ. Сердцем нашего компьютера становится видеокарта, а именно GTX 760 на 2 гигабайта. От гигабайт. В длину она чуть больше 30 сантиметров. Она имеет 3 вентилятора. Достался мне этот монстр за 3200 рублей. Поскольку у нее доп питания 6 плюс 8 пин, а на дешманском блоке питания нет таких разъемов, мне пришлось докупить два переходника. Цена за них была 360 рублей. Что все было красиво, я докупил винт на 80 мм, на область около стекла, и винт на 140 мм, чтобы закрыть дыру в передней панели. 80 ка стоила 180 рублей, а стара сороковка стоила 370. Я никогда не видел таких огромных винтов. Думаю, это будет нам в самый раз. Как по мне, красивом для этого корпуса мне показалось чёрно зеленым. Я купил светодиодную ленту на 12 вольт зеленого цвета за каких-то 125 рублей за 5 метров. Если честно, я был в шоке от такой цены, ведь даже на Алике она бы стоила дороже. По сути, тут должны стоять два красивых винта с зелёной подсветкой, которые я заказал на Алике. Но они мне не пришли. Возможно из за коронавируса. А может их украли на почту. Покрашенные работы из-за возможности обошлись мне бесплатно. В итоге этот комп выглядит вот так, и он стоил мне почти 9000. Как вы видите, стекло достаточно исцарапано, но позже оно было отполировано. Теперь к тестам. Я опять забыл протестировать многие игры, но самое главное я протестировал GTA 5. Для того, чтобы никакие программы не жрали FPS. я снимал монитор с телефона, и да, я знаю это очень убого. Сейчас идет GTA 5 на самых высоких, так сказать на ультра с DirectX 10. Полоса фрейм рейта скачет, но не сильно. В среднем мы получаем около 55-60 кадров. Когда мы подъезжаем в места, где мало транспорта и NPC, FPS становится почти 80. Я тестировал КС, но вы, я это не заснял. Там прыгал от 170 до 200 FPS на максимальных настройках. Также я забыл отметить, что я тестировал в почти все игры. Спустя 10 дней мне удалось продать комп за 16 тысяч рублей. Окуп составил 7 тысяч. Сегодня я вам показал, как можно легко понять деньги на продажу ПК. В ближайшем будущем я сделаю подробное видео о стереотипах покупателей. А на этом все. Подписывайтесь на мой второй канал. На нем скоро будут выходить различные интересные видео. А также посмотрите другие мои видео. С того прошлая сборка будет вот так. И обошать мне 10 тысяч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем до скорых встреч, всем пока.